Какой-то сундук положился. Сундук, где мой сундук? Сундук вот. М -м, опять нам надо на чердак идти уже достала. уже. Вот а кто там случился? Иду, иду. Сейчас. Только следую со стула. Иду, иду, кто здесь? Кто здесь? ну не шутки какие-то уранские, я вообще не звоню звонок звонок не звонок. ну да, она работает, так, работает. вроде звонок у меня пожалуй, закрою двери, потому что не хочу пока